Всем привет, ребята, с вами Антон Сайнов. Вы попали на мой канал, и сегодня мы сделаем обзор на один муляж моего фильма «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Судей». А точнее, обзор на деталь фильма «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Судей». Если вы помните такой камень, как «Синий Феникс». Да, видите, это реальный реквизит съемок фильма «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Судей», которые проходили в марте прошлого года, 2020 -го. Да, если кто-то помнит мой фильм «Возвращение в прошлое 4», «Возрождение Судеи», и у которого продолжение его выйдет в мае этого года, 25 мая 2021 года. Вот, и вот, видите, вот это «Синий Феникс». Да, на самом деле, это реквизит, как, помните, помнится, когда моей маме пришл, прислали посылку и «Ивраше», и в Роше, То и враше надо присылать такие подарки, надо такие вот такие вот украшения, такие камни. И вот мама мне разрешила забрать, потому что ей было, это ей не надо было, это все. То есть ей вот это было не нужно. И я решил вот это вот красивую это все использовать в фильме Возвращение в прошлое 4, Возрождение судей. Видите, какой красивый камень. Синий феникс. голубой такой, вообще, такой, точнее, синий. Это синий феникс. А бы, это А Вообще, то как сам по себе, как просто пабрикушка, как брошка, как. Но на самом деле, это просто для фильма. В фильме «Возвращение в прошлое 4» это как «Синий Феникс», «Красивый камень». Конечно, он был на цепочке, но я снял, конечно же, потому что цепочка мне на это надоела. Ну вот, ну вот, именно то, что синий Феникс, я могу продемонстрировать вам этот «Синий Феникс». Вот так вот, просто панорамно. Видите, какой он красивый? Напишите в комментариях, что этот камень «Синий Феникс» красивый. Особенно, когда «Возвращение в прошлое 4», «Возрождение Сугдеи», мой фильм... Квадриквел, возвращение в прошлое во франшизе, возвращение в прошлое моей, по путешествия во времени, то помните, как в декабре прошлого года, 2020 -го, под новый 2021 год, показывался вот этот красивый синий феникс. Хотя считается, что если бы я снимал фильм «Возвращение в прошлое 4. Возрождение судей», если бы не на планшет, а на камеру цифровую, а если бы мой цифровой, цифровой фотоаппарат э, Nikon Kulpix B500, такая модель фотоаппаратов Nikon Kulpix B500, которая у меня в 2019 году меня подвел там, он сломался, там подгорел процессор, там была такая ячейка, которая черствовала прочтение внешней карты памяти, там, внешней памяти, это которая, карта памяти, а не внутренняя которая оперативная, которая не карта памяти. Ну, вы понимаете, меня подвела техника. Вот, если бы я снимал фильм «Возвращение в прошлое 4» на камеру, цифровую, то тогда бы «Синий Феникс» бы выглядел бы красивее. Хотя считается, что у меня ВКонтакте есть такое видео, где колдун Боян, или Боян, с Дмитрием Дятловым, главным героем франшизы «Возвращение в прошлое», достают «Синий Феникс» в пещере, то там есть такая сцена, которая немножко изменена. Это как бы версия э, Blu-ray. То есть есть такая версия театральная, кинокопрокатная и Blu-ray такая вот, которая показывает этот Синий Феникс. Вот. Вот. И, впрочем, это был краткий обзор на Синий Феникс. Ну, впрочем, еще тогда, еще за месяц до премьеры, возвращение в прошлое 4, возрождение судьи, я показывал вам обзор на посох колдуна Боина, обзор на корону Тезельдуна и это самое. Вот. И там все, что нужно ждать перед просмотром на Возвращение 4». Вы, я вам, ну, в Вы, Сайд 4 Впрочем, я вам показал обзор на э, Самую главную, интересную и красивую деталь Возвращение в Форс Тай 4 Синий Феникс, ставьте, ставьте лайки Подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик Если до сих не произошло, и ставьте комментарии Нравится ли вам фильм Возвращение в Форс Тай 4 Возвращение в Суги, если что, так сказать, на подсказке э, Вот здесь э, Вот, и все, поэтому пока